Друзья, всем привет! Сегодня мы поторгуем онлайн по одной очень хорошей закономерности Я на видео достаточно мало заходил на эту ситуацию Сегодня мы будем сходить только по ней Давайте я вам, первых, покажу статистику Всего я сделал 33 скриншота за это время Но 100 сделок я уже, в принципе, набил Поскольку до скриншотов я делал около 40 сделок И иногда не получал сделать скриншоты Смотрите, вот все 33 скриншота Шикарные сделочки Смотрите какие сильные импульсы Один минус я все же получил И смотрите какой был это минус То есть я вообще даже не понимаю Каким образом здесь сделка зашла в минус Да, ребят, мне многие пишут, что эта ситуация Уже существует много-много лет Но я ее лично сам для себя выявил А также я еще ее не назвал Как видите, как только сделаю 100 скриншотов Так сразу ее назову Назову ее также лично сам для себя Я думаю, неважно, как ситуация называется Если она в принципе очень хорошо себя отрабатывает Итак, давайте я теперь покажу свои сделки. После смены риск-менеджмента прошло уже 5 дней. Вот все мои сделочки. Это 8 плюсов и 4 минуса. В воскресенье я получил 1 плюс и 2 минуса. Был неудачный день. И в понедельник я получил также 1 плюс и 2 минуса. Все свои торговли онлайн, которые я снимаю, я публикую. В воскресенье я снимал торговлю, я ее опубликовал на канале «Инстардинг торговля». В понедельник я не снимал, и вчера я тоже не снимал. Хотя вчера был очень хороший день и очень хорошие ситуации. Я, кстати, заходил по этой закономерности. Вот, кстати, два скриншотика. 22 число. Вот два раза она себя прекрасно отработала. Итак, давайте начнем нашу онлайн-торговлю. Я начну искать эти ситуации. Возможно, сразу я сейчас их не найду, и в течение дня я просто буду снимать видео. Смотрите, вот сразу нашел эту ситуацию. 15 долларов... Так, конец часа, давайте посмотрим потенциал движения цены. Да, огромные тени у нас происходят. Небольшой отскок уже произошел. Сейчас желательно подождать небольшой коррекции, если она будет. Если коррекции вверх не будет, то ситуацию я уже упустил. Вот, видим, да, смотрите. У нас здесь импульс вверх, скопление, есть сильный уровень сопротивления глобальный, и уже в данный момент происходит реакция. Я зайти здесь не успел Вот часовой таймфрейм Также видим прекрасный уровень сопротивления Очень сильный Закономерность полностью себя отработала Давайте искать дальше эти ситуации Правила, кстати, остаются все те же Заходим мы до конца следующей 5 минуты свечи На коррекции от сильного глобального уровня Глобальный уровень – это уровень на больших таймфреймах От которого происходят очень сильные реакции Но ну, когда будем сходить, я все вам подробно это расскажу Смотрите на GBPNZD Также... У нас ситуация, но это корреляция Слишком много ситуаций И я на них не успел зайти, к сожалению Ребят, я даже онлайн торговлю стараюсь делать Каждую какой-то особенной Использовать разные фишки, разные ситуации При каждой онлайн торговле Поэтому если вы видите обычную онлайн торговлю мою То знайте, что в ней будет что-нибудь новенькое Смотрите, ребят На НСХ5 здесь, в принципе, хорошая ситуация Для захода Давайте зайдем на понижение Смотрите, вот у нас импульс вверх Небольшое скопление Далее пробитие, импульс вверх И подход к глобальным уровню Сейчас уровень я вам покажу Зашел я до конца жизни следующей 5-минутной свечи Смотрите, какой сильный импульс произошел а, Вот, смотрите На этой свече я зашел До конца следующей Я думаю, со временем экспирации должно быть понятно Заходим мы на этой свече До конца следующей вот эта вот свеча у нас закончится, и мы с вами получим плюсик. Давайте посмотрим на уровень. Здесь на часовом таймфрейме, в принципе, уровень не особо виден. Вот наш уровень. Но если мы откроем таймфрейм чуть побольше, 4 часа, видим прекрасный уровень сопротивления. Итак, реакция уже хорошая произошла. Остается 4 минутки. У нас открытие часа. Потенциал, видим, направлен на понижение. Цена пробила уровень поддержки. И этот уровень является в данный момент зеркальным. Цена от него отскочила. Также видим огромную тень вот здесь вот. Все свидетельствует о понижении. Смотрите, ребят, давайте я вам скажу еще раз условия для захода. Во-первых, мы смотрим на минутный таймфрейм. Ищем вот такую вот ситуацию. Импульс. Небольшое скопление. И, в принципе, все. Далее мы смотрим, что впереди был уровень. Для этого переходим на более большой таймфрейм. Видим здесь прекрасный уровень сопротивления. Уровень должен быть сильным и глобальным. Также по возможности определяем потенциал движения цены. Здесь в принципе вот у нас цена движется на понижение. Все вполне логично. Далее мы ждем пробития нашей коробочки. Импульс вверх до сильного глобального уровня. То есть цена после выхода сразу натыкается на этот уровень. И здесь мы заходим. Заходим ну, при малейшем затухании, либо сразу при соприкосновении с уровнем. Но имейте в виду, что уровень может быть масштабным, и цена может пойти немножко повыше. Поэтому все же точку входа нужно хорошо подбирать. И время экспирации мы подбираем, опять же, до конца жизни 5-минутные свечи. Следующие. Это, в принципе, можно посмотреть даже на минутном таймфрейме. тайфрейме. Просто разделяете время на отрезки по 5 минут и заходите до конца следующей 5-минутки. Итак, остается у нас 27 секунд, ждем. Сделочка у нас заходит в плюс. Я делаю скриншотик. Теперь отмечаю эту ситуацию, чтобы заархивировать ее. Вот так. Плюс один скриншотик по этой ситуации. Итак, давайте искать вторую сделочку, и на этом мы закончим. Также, ребята, кто-то написал, что это просто отскок от часового уровня, но это... Не просто отскок, это подтверждение отскока Поскольку цена могла бы и пробить этот уровень И вернуться на уровень, и застрять на этом уровне Но эта ситуация подтверждает Сильный хороший отскок от этого уровня Поэтому нужно ее использовать Именно так, как она есть а, Смотрите, ребят, евро -USD. Опять же вижу такую ситуацию угу, Смотрите, вот здесь у нас есть Также хороший уровень, там где цена Сейчас у нас находится Но мне кажется, ее немножко продавит еще пониже Давайте с вами Посмотрим за этим все же реакция сразу произошла, не смогла цена пробить немножко этот уровень поддержки. И произошел сильный импульс вверх. Вот наша ситуация. Импульс вниз, скопление и пробитие. Но пробитие также недостаточно хорошее. Нужно было примерно хотя бы вот сюда. Тогда уже можно было бы заходить. То есть видите, я захожу только тогда, когда я соблюдаю все правила. Когда все условия соблюдены. Итак, давайте дальше искать эти ситуации. Смотрите, на USDGPI вырисовывается похожая ситуация. Вот у нас движение вверх, скопление. Теперь мы ждем импульса вверх до уровня. Давайте теперь найдем уровень. Вот я уже вижу шикарный уровень сопротивления. Примерно вот здесь вот. Тут даже большой таймфрейм смотреть в принципе не нужно. Видим какие сильные реакции происходят от этого уровня. Но все же я вам покажу большой таймфрейм. Вот наш уровень сопротивления. Видим что он сильный. Смотрите ребят, происходит сильный импульс вверх. Давайте посмотрим новости на всякий случай Новостей в принципе нет, через 19 минут выходит Такая незначительная новость по евро Итак, ждем здесь все вверх До уровня сопротивления Смотрите, ребят, дожался я наконец-то импульса вверх Готовлю время экспирации Пока что до 55 минут а, На самом деле здесь скопление Немного большое Возможно время экспирации понадобится чуть побольше Давайте с вами ждать подхода к уровню Опять же у нас открылась следующая 5 минутка Я переношу Время экспирации до 13.00, но почти открылось. Пока смотрим за движениями цены. В принципе, уже можно заходить потихонечку, но лучше все-таки дождаться уровня повыше. Итак, происходит сильный импульс вверх. Я захожу на понижение. Зона для перекрытия вот здесь вот у нас находится. Смотрите, давайте рассмотрим эту ситуацию. Вот у нас движение вверх, скопление, правда достаточно большое здесь скопление образовалось, и пробитие вверх до сильного глобального уровня. Давайте закроем часовой таймфрейм. Видим также хорошую область сопротивления, и цена от нее очень хорошо отскакивает. Видим огромные тени. До конца часа остается 8 минут, и я думаю, что у нас вот эта вот свеча закроется также с тенью. Или образует собой пин-барф. Сейчас посмотрим. Также видим, что недавно у нас уровень пробился. И, следовательно, этот уровень является зеркальным. Вот у нас происходит сильный импульс вниз. Остается 8 минут. Ждем. Обратите, кстати, ребята, внимание, что я ждал эту ситуацию, чтобы на нее зайти около 30 минут. То есть очень важно проявлять терпение. На самом деле эти, эти ситуации достаточно часто происходят, но зайти на них крайне сложно успеть. Образовался шикарный импульс вниз. Помним, кстати, что потенциал движения цены при такой ситуации до половины нашего скопления. То есть, вот до сюда примерно. Следовательно, сейчас цена может либо отскочить, скорректироваться, либо пойти дальше на понижение. Поскольку это у нас потенциал движения цены, но цена дальше может пойти так, как ей угодно. Но в большинстве случаев именно до половины она идет. Ого! Что происходит? Так, это у нас закрытие часа, очевидно. Необычные импульсы. Но да ладно. Ребят, с этой ситуацией явно что-то не то. Это не совсем обычная ситуация. и Я не знаю, как дальше поведет себя цена. Тем не менее, остается у нас 3 минутки. Очень-очень сильные импульсы происходят на закрытие часа пока непонятно, как он закроется. Достаточно опасная ситуация, остается полторы минутки. Возможно, это будет тот самый единичный случай минуса при вот таких вот рыночных жестких хлебаниях, которые, в принципе, предсказать невозможно. Но пока все же уровень сдерживает нашу цену. Итак, друзья, остается 10 секунд. Очень такая опасная экстремальная ситуация. Готовлю сделать скриншот. Тем не менее, эта закономерность себя отработала. И сделочка у нас заходит в плюс. Так, я пометил эту ситуацию. Опять же, все абсолютно то же самое, кроме вот этой вот штуки. Делаю скриншотик. Все, ребят, сделаю я два плюса. Заканчиваю торговлю по своему риск-менеджменту. С момента смены риск-менеджмента, кстати, прошло примерно, сколько, 6 дней. Вот все мои сделочки, можете посмотреть. В плюсе я остаюсь на данный момент примерно на 60 долларов. Я бы, конечно, мог все время работать по этой закономерности, но это будет неинтересно. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Вот такая вот экстремальная торговля получилась. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Новые зрители, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, всем профита и всем пока.